с вами надежда соколова я рада приветствовать вас на канале о здоровье и долголетии. сегодня продолжая тему маленькие секреты активного долголетия я отвечу на ваш следующий вопрос вопрос звучит следующим образом как убрать жир на спине можно ли убрать жир локально и почему у одних жир распределяется равномерно, у других он накапливается на спине, у других еще на ягодицах, у кого-то еще на руках и так далее. Почему происходит именно так? Ну, здесь нужно сразу сказать, что жир локально не уходит. Расстраиваться сразу не нужно, потому что... Почему так происходит, что жир у всех накапливается по-разному? Потому что... Все мы разные, у всех у нас разный генокод и у всех у нас разный тип телосложения и тип фигуры. Именно поэтому жир у всех будет накапливаться и уходить по-разному. Это не значит, что вообще ничего нельзя сделать. Для того, чтобы убрать жир в какой-то конкретной точке и в целом, нужно подходить к этому комплексно. Первое. Нужно, конечно же, сбалансировать питание. Именно сбалансировать. Не садиться на диету, а сбалансировать питание. Посмотреть, что вы едите, проанализировать это. И что-то убрать, что-то добавить. Сбалансировать питание. Выбрать тип питания. Второе. Конечно же, включить физическую активность в вашу повседневную жизнь. И добавить физические упражнения. Здесь можно выполнять упражнения, как раз таки направленные на проблемную зону. Что это даст? Это даст возможность улучшить обменные процессы в данной проблемной зоне и таким образом улучшить состояние этой зоны. Ну и третье, что нужно знать еще о жире? О жире нужно знать следующее, что жировая ткань имеет очень маленькое количество нервных окончаний и кровеносных сосудов. А это значит, что она слабо реагирует на те импульсы, которые мы ей посылаем. Поэтому здесь без спа-процедур не обойтись, потому что именно спа-процедуры дают возможность активизировать подкожную клетчатку и активизировать особенно подкожный жир. Для этого мы используем с вами обертывание, для этого мы используем с вами массажи, массажные варежки, все, что только есть под рукой. Это можно использовать и дома, и в массажном салоне. Здесь уже выбор за вами. Итак, для того, чтобы избавиться от жира, нужно подходить к этой проблеме комплексно. Настраиваемся на практику. Сегодня я вам покажу несколько упражнений, которые помогают мне и моим клиентам поддерживать мышцы спины в тонусе и убирать ненужные складки на спине. Ставим стопы параллельно и выполняем небольшую разминку, активизируя мышцы плечевого пояса. Теперь мы выполняем вращение руками, как будто плывем кролем, активнее задействуя мышцы верхнего плечевого пояса. Мышцы спины, мышцы поднимающие лопатки, выполним еще один раз и выполняем круг плечами. Скручивание вниз, поднимаемся руки, задерживаем на коленях, растягиваем мышцы спины, готовим мышцы к дальнейшей работе. Теперь поднимаем руки вверх и из приседа работаем, чередуя поднимаем вверх правую и левую руку. Всего 15 минут занятия помогут нам подтянуть мышцы спины. Главная регулярность. Спокойно, плавно, чередуя поднимаем вверх правую и левую руку. Переводим руки на колени и снова потянули спину, выпрямили, расслабили ее. Переводим руки в стороны и вот теперь выводим локоть на уровень плеча. Здесь мы начинаем задействовать широчайшую мышцу спины, область лопатки, мышцы поднимающие лопатки, трапециевидную мышцу, то есть все, что формирует верх спины. Поднимаемся вверх, уводим руки вперед и сейчас как будто бы стреляем из лука с небольшим разворотом. Разворот грудной клетки. Вы как будто стреляете из лука. Здесь мы задействуем опять же верх спины, широчайшие мышцы спины, трапециевидная мышца и мышцы плечевого пояса. Последний раз также опускаем руки вниз, делаем вдох, тянемся вверх, выдох, тянемся вниз. И вот сейчас мы берем гантели для того, чтобы усилить нашу тренировку. Оставляем гантели внизу, выполняем круг плечами. Теперь поднимаем гантели к плечам, жим вверх, возвращаем руки, собираем локти, возвращаем руки вниз. Здесь мы задействуем широчайшую мышцу спины и задействуем мышцы трицепса плечевого пояса. Не ускоряемся. Полный круг – это вдох-выдох. Последний раз также. Теперь мы делаем правой ногой шаг вперед и снова будем стрелять из лука. Опора немножко другая. Хорошо, чередуя, разворачиваем плечевой пояс в одну и в другую сторону. Отводим локоть назад. Вот здесь очень важно. Вы должны чувствовать, что у вас работают мышцы рук и грудная клетка. Разворот только грудная клетка. Поясницу не задействуем. Опускаем руки вниз и меняем. Меняем ногу. Выводим руки вперед. И снова стреляем из лука. Разворачивая только плечевой пояс. Поясницу Контролируем, таз контролируем и таз развернут вперед. И еще один раз также. Ставим стопы параллельно, выполняем круг плечами, скручивание вниз. Поднимаемся вверх, руки задерживаем на бедрах, выпрямляем спину. И теперь у нас работает правая левая рука, чередуя. Поднимаем их на уровень плеча, на уровень головы. Здесь у нас с вами работают мышцы, выпрямляющие позвоночник. И, конечно же, мышцы плечевого пояса. Не ускоряемся. Контролируем себя. последний раз также теперь слегка потянули круглая прямая спина и начинаем выводить локоть на уровень плеча руки как будто бы маршируют держим спину держим пресс и еще один раз также И теперь круглая спина, уходим вниз, оставляем гантели внизу, вдох-выдох, собираем руки над головой, переводим руки вперед, тянемся и меняем исходное положение. Переходим в положение сидя, снова делаем вдох-выдох, еще один раз так же. Теперь делаем ногами шаг, достаем ягодицы, чувствуем, что мы сидим на седалищных буграх и выполняем небольшой разворот. Тянемся правой рукой к левой стопе и в обратную сторону точно так же чередуя. Выдох на развороте, тянемся в одну сторону по диагонали и в другую. И еще раз также Разворот потянулись другая сторона не ускоряемся включаем в работу косые мышцы и конечно же вверх спины последний раз также меняем исходное положение переходим колено кистевой упор и чередуя вытягиваем правая левая нога рука нога не высоко не выше таза не выше ягодицы поднимаем ногу не выше плеча поднимаем руку. Работают мышцы спины вдоль позвоночника мышцы плечевого пояса. Широчайшая мышца спины. Последний раз также меняем следующее упражнение. Выводим локоть на уровень плеча. Поднимаем руку вверх. Чередуя одна рука и другая рука. Одна рука и другая рука. Постарайтесь, пожалуйста, не переносить вес на ноги и на руке не висим. Последний раз также. Опускаемся ягодицами на пятки и переходим вперед. Вытягиваемся вперед. Сводим лопатки. Возвращаемся на ягодицы и еще раз так же. Вперед. Возвращаемся. Удлиняем, вытягиваем наш позвоночник. И растягиваем мышцы спины. Последний раз также. Опускаемся на ягодицы, переводим руки вперед, тянемся. Не переключайтесь, оставайтесь на канале, все интересное только впереди. И, конечно же, выполняйте комплекс упражнений, которые я подготовила для вас. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. И, конечно же, присылайте ваши вопросы, я на них с удовольствием отвечу.